Где взять энергию для мотивации и действий? И сегодня мы поговорим о топ-5 причин, почему в вашей жизни нет энергии. Давайте рассмотрим несколько вариантов нашей жизни. Я думаю, что каждый из вас узнает себя в этих примерах. Ну, например, вы просыпаетесь, и вы не понимаете, сколько сейчас времени. Вы смотрите судорожно на телефон, не проспали ли вы работу, и вы видите, что, оказывается, еще можно поспать целых 4 часа, и вы с радостью засыпаете. Или, например, вы делаете большой проект, и посередине проекта вы понимаете, что вы уже не хотите им заниматься, вам противно все, что с ним связано, вам звонят люди, вы не берете трубки и вам хочется просто скрыться под одеялом. Или, например, вы с ужасом осознали, что ваша жизнь бессмысленна и вы не хотите ходить на нелюбимую работу, вы не хотите встречаться с людьми или выполнять обещания, которые вы дали людям для того, чтобы просто сохранить лицо. И чем дальше все это такое ощущение, что накрывает вас. Волна депрессии и нежелание вообще вылазить из дома. Тратить энергию на действия и мотивацию. Если вам это знакомо, ставьте лайк и напишите, в какой ситуации и какая эмоция сейчас в вашей жизни в этом направлении. Данная проблема является одной из самых часто встречающихся на моих обучающих программ, у моих учеников. Да что тут говорить. Я сам сегодня утром проснулся и сказал. Да ну его вообще все это, зачем? Если вам эта ситуация знакома, досмотрите это видео до конца и вы поймете причины, а также вы поймете, какие необходимо сделать действия, чтобы эту ситуацию решить в своей жизни. И давайте рассмотрим топ-5 причин отсутствия энергии в вашей жизни. Первая и часто встречающаяся – это отсутствие энергии из-за выгорания. Представьте, что вы уже на протяжении двух, пяти, десяти лет работаете без отпуска. Вы все время включены в какой-то процесс, проект или вы являетесь собственником своего бизнеса. Вас уже давно перестало все радовать и вы настолько сильно устали, что вам хочется просто выспаться и полежать. В этой ситуации на самом деле все просто. Необходимо отдохнуть. Ну, например, переключиться и сходить в театр, или переключиться, съездить на рыбалку, или, например, взять отпуск и съездить в какие-то теплые страны, хотя бы, ну, например, 30 дней отдохнуть. И я не открою для вас секрета, что раньше в СССР был отпуск больше 28 дней. Так устроена наша психика и так устроено наше сознание, что даже если вы поедете отдыхать, первые 7 дней вы будете еще решать проблемы, вопросы, которые были в прошлом. Следующие 7 дней вы будете адаптироваться и смотреть на то, где вы находитесь и что вас окружает. То есть у вас начнутся строиться новые нейронные связи. И только следующие 7 дней вы начнете полноценно отдыхать. Поэтому если вы не отдыхаете 28 дней, то я... Могу сказать, что рано или поздно у вас все равно возникнет выгорание и усталость. Если в вашей жизни случилось выгорание, хроническая усталость, вам необходимо просто остановиться, выспаться, сделать переоценку своей жизни и потом с новыми силами ворваться и доделать. Вторая причина отсутствия энергии в вашей жизни – это отсутствие смысла, тех действиях которые вы делаете наше тело на самом деле оно очень мудрое, и часто люди говорят как бороться с ленью не надо бороться с ленью если вы ленивы если вы не хотите это делать то скорее всего в этом деле нет никакого смысла ваше тело экономит энергию и говорит слушай друг я тебе не дам энергию на это дело поэтому если вы встречаетесь с проблемой что у вас нет энергии мотивации к этому действию задумайтесь Скорее всего, это дело для вас бессмысленно и не будет возврата энергетического, если вы даже это дело завершите. И даже если вы пойдете в этом направлении, на своей энергии будете тащить и мотивировать себя, то, скорее всего, посередине к вашему результату у вас закончится энергия, и вы все равно бросите это дело. Ваша задача – искать желание, отклик, эмоции, чувства в том направлении, куда вы хотите идти. То есть если вы хотите доделать это дело, чтобы вам было легко и у вас была энергия, ждите отклика и энергии для достижения этого результата. Третья причина отсутствия энергии в вашей жизни – это отсутствие радости, отсутствие классных, прикольных эмоций, чувств, то есть интереса в вашей жизни. Вам стало скучно. Это связано с тем, что вы уже не получаете никаких новых знаний, новой информации. Для вас это заезженная пластинка, вам все понятно, и вы попали вот в этот замкнутый круг, как белка в колесе. Что необходимо в этот момент сделать? увидеть какие-то новые смыслы в вашей работе. То есть понять, что может быть вам еще интересного вы можете по пути э, делать. Может быть, вы откроете какое-то новое направление и будете его изучать в момент э, достижения вашего результата. То есть смысл какой в, этом, э, третий, в этой третьей ошибке – найти какие-то новые грани получения эмоций, драйва, потому что наше тело оно наполняется, как батарейка заряжается от эмоций, от впечатлений, от классных ощущений. Ну, например, почему многие люди любят путешествовать или любят прыгать с тарзанки, или там с самолета, или кататься на серфинге, потому что это внутри будоражит, это интересно, и наше тело заряжается от этих эмоций и чувств. Поэтому, если вы хотите решить эту третью проблему, то найдите новые эмоции и чувства в этом направлении. А сейчас обратите внимание на стрелочку в нижней левой части и заберите бесплатно курс, который ранее стоил 6 рублей, который называется «Как настроить свое сознание на успех». Этот курс очень глубоко прокачает вас в понимании тех ограничений и убеждений, которые останавливают вас ежедневно к достижению ваших целей и радостной, счастливой жизни. Забирайте его себе и изучайте. Четвертая причина – отсутствие энергии, мотивации в вашей жизни. Эта причина часто распространена, если вы работаете на кого-то, то есть вы отдаете свою энергию человеку, который нанимает вас и платит вам деньги. Мы можем сдавать свое тело, свою энергию в такое договоренное рабство, то есть вы выполняете работу, вам платят деньги. Но рано или поздно ваше тело скажет «стоп». Хватит. Потому что тело – это такой зверь, который будет работать только тогда, когда вы будете его радовать. И может случиться такое, что выполняете вы работу, и у вас просто тело говорит «все, стоп, хватит». Если вы не слушаете себя, то он, э, ваше тело, оно вас вообще положит. И скажет, так, если ты меня не понимаешь не слышишь, что нам туда идти не надо, вот полежи недельку. И, кстати, наши хронические болезни все э, в основном даже связаны с тем, что вы не хотите идти на работу или делать что-то. И вам хочется побыть жертвой, чтобы вас пожалели, налили вам чайку, налили что-нибудь, дали вам сладенькое вкусное, а вы полежали и поболели. Поэтому, друзья, не доводите себя до болезни. Просто сразу осознайтесь, что если вы будете долго идти туда, куда вы не хотите идти, то ничего хорошего в этом точно не будет. Если вы с радостью начали делать дело, и у вас был энтузиазм, было вдохновение, и вы начали много-много трудиться и все вот создавать для того, чтобы получить результат, и у вас вдруг энергия закончилась, знаете, что в эту минуту ваше тело уже получило достаточный опыт, и ему не хочется идти дальше, потому что из этого направления, из этого объекта вы взяли все, что нужно для вас. Единственный мой совет, наверное, рекомендация, что вы все равно уже там ничего нового не узнаете, не получите. Эмоций тоже, скорее всего, не получите. И если есть такая возможность, то вам необходимо просто остановиться и начать заниматься тем, что вы хотите. Тогда вы сможете прийти к результату. Пятая причина – отсутствия энергии мотивации в вашей жизни. Это когда вы дали обещание, а потом проснулись на утро и говорите, боже, зачем я дал это обещание, теперь необходимо его выполнять. Так вот, проблема в том, что перед тем, как дать обещание, иногда стоит просто отложить его и сказать, что подожди, мне нужно поразмышлять. Ну, для кого-то э, нормально давать обещания в моменте, а для кого-то ненормально, поэтому вы начните себя изучать. Но смысл в том, что иногда мы даем обещания, которые мы не можем выполнить, и таких обещаний может быть очень много. Мама вас попросила, например, съездить за картошкой, а вы не хотите ехать за картошкой, или бабушка попросила покрасить вам, допустим, стену, вы не хотите красить стену, но вы дали обещание, и бабушка вам каждый день и говорит, внучек, ну где же ты со, со своей красочкой, чтобы покрасить мне стену? Ваша задача осознать. Если вы даете обещание, то проанализируйте, хотите ли вы выполнять то, что вы обещаете. Потому что вы на самом деле никому ничего не должны. Будьте ответственны за свои слова. И э, четко умеете говорить «да», значит «да». И говорить «нет», значит «нет». Потому что если вы не умеете говорить «нет», то любое ваше «да» – это не «да». Основная причина в пятом пункте, почему вы даете обещание, это желание сохранить лицо, быть правильным, хорошим мальчиком или девочкой. А я вам рекомендую, друзья, берите ответственность на себя, будьте осознанными. И если вы уже говорите «да», то чтобы это «да» было соединено вместе с вами. Или лучше 99 раз скажите «нет» и один раз скажите «да». Тогда ваше «да» это будет настоящее «да». Если вам понравилось данное видео, обязательно поделитесь им в соцсетях и дайте тем людям, которые испытывают депрессию, у которых нет энергии к мотивации. Обязательно нажмите колокольчик для того, чтобы первым получать мои видео о саморазвитии, о духовном познании, о различных практиках, техниках, которые могут увеличить ваш энергетический потенциал, и вы с легкостью будете достигать результатов в вашей жизни. В описании под этим видео ты сможешь найти мои платные и бесплатные обучающие программы, а также скачать книгу «Внимание! управления реальностью 2.0», которую уже прочитало более 50 тысяч человек. А также тебя приглашаю на свою новую игру саморазвития «Мастер жизни», в которой ты очень круто познаешь себя и прокачаешь. Переходи на мой Инстаграм-аккаунт Александр Андреянов и пиши мне в директ свои вопросы, там мы сможем с тобой интерактивно пообщаться. И обязательно смотри видео, которое ты сейчас видишь на экране и будь счастлив. С тобой был Александр Андреянов. С верой в свой успех. До скорых встреч. Пока-пока.